Преображаться, стали и дороги делаться, и стали такие места. Раньше у нас как центр города считался Красная площадь, а сейчас то есть площадь преобразилась. Как он сейчас преображается, это, конечно, потрясающе. Столько мест красивых. Вообще наш курс, конечно, мало представлено и в, в плане путешествий, и в плане каких-то достопримечательностей. Хотя на самом-то деле столько красивых мест. На берегу Тускари, там несколько домов убрать и внизу сделать дорогу до Кировского моста и, как это разгрузить центр, сделать объездную. И Боевка, вот она, сколько ее не строят, вот мы сколько живем, она... Всегда заброшено станет, потому что там нет транспорта, и людям тяжело. А вот когда там начнет транспорт ходить до Кировского роста и выезжать на вокзал, и тогда там люди будут останавливаться, и она будет всегда востребована. Побольше скверов. Почему? Ну, потому что... Вся молодежь, она в центре, но нужно где-то погулять, и поэтому нужно больше скверов сделать, по моему мнению. Деревья посадили уже хорошо. Ну застройка вот эта сплошная. Нет зелени. Да, в принципе, всего хватает. По чуть-чуть. Достаточно, правда, Дем? Да. Ну, поменьше, по торговых центрам. Зелени больше, потому что как-то скудные клумбы в этом году. Улицы не очень такие праздничные. Праздника не хватает. Начинают вот фонтаны эти, мы ж не в Африке живем, а они вот видите, зимою на них смотреть. С дороги, конечно проблемы, есть проблемы, а так в принципе город стал чище намного, как бы люди очень позитивные. На магистральном, я вот сам на магистральном, то есть там постоянно вот эти латают, латают, но толку никакого. Дороги вот да, нужно сделать некоторых местах. Мне вот это возмущает, что поселок Северное строю, а улица еще Максима Горького, на Нарисархов. Нет, чтобы там сносить частный сектор и людям давать квартиры. Курск надо узнавать, надо, чтобы о нем побольше говорили, особенно для наших детей.